Полученное уравнение не может быть нами решено однозначно, поскольку, напоминаю, у нас два неизвестных. Сама модуль со скоростью B, скорость точки b, и коэффициент трения, который нам численно не задан. Для того, чтобы определить, значит, у нас в одном уравнении два неизвестных, для этого нам нужно составить еще одно уравнение. Естественно, для этого мы стандартно пойдем дальше мы интегрируем это уравнение второй раз то есть уравнение движения которое мы составили вот это уравнение напоминаю мы проинтегрируем второй второй раз Давайте уберем этот овал итак что мы делаем Я Показывал в первой части. Сейчас у нас уже третья часть. А, третий фрагмент. Значит, используем определение скорости, проекции скорости на оси x. Это что у нас? Это производная от координаты x. dx по dt равняется вот этой величине. g синус альфа минус f g косинус альфа. Только мы используем, конечно, не это конкретное уравнение, конкретное, а вот общую зависимость от времени. То есть вот эту уравнение умножить на t. Опять разделяя переменные, то есть дальше у нас что будет? dx равняется. Разделили переменную с x, сами оставили слева. Но в данном случае просто дифференциал координаты. Минус fg косинус alpha умножить на... Т dt перевели справа все величины со временем и дифференциал времени справа интегрируем это дело опять интеграл разности равен разности интегралов и так далее это у нас все постоянно и постоянно выходит за знак интегрирования значит получается x интеграл от дифференциала переменный равен самой переменной и здесь что у нас g синус альфа минус FG косинус альфа. Так что это будет общий множитель у них. Какой? Вот этот T квадрат пополам. Плюс, естественно, что у нас будет C2. Величина C2. Ну, теперь величину C2 мы можем тоже определить. Опять-таки, из чего? Из начальных условий. То есть, из начальных условий а каких именно? Напоминаю, что нам в момент tau t равное 0, то есть t равное 0, у нас x равно 0, то есть при t равном 0 у нас x равен 0. Откуда следует? Подставляем сюда 0, сюда 0, получается 0 равняется 0 плюс c2, то есть c2 у нас тоже равно 0. Возвращаясь сюда, фактически это означает, что уравнение движения зависит вот таким образом. От времени. Косинус альфа, вот это скобка. Напомню, круглая скобка это постоянное число умножить на что t квадрат пополам. Или вывод какой, что x прямо пропорционально квадрату времени. Ну что ж, вот мы и получили теперь, что уравнение Движение на первом участке. Мы закончили решение для первого участка. То есть мы получили уравнение скорости. Вот оно. Давайте мы его выделим. Вот это уравнение скорости 1. И вот мы получили уравнение движения 2. Вот в этой форме, конечно. Вот оно. И здесь вот оно. Теперь, опять-таки, теперь у нас имеется два уравнения, и мы можем определить величину f, если очень захотим. Почему? Потому что у нас имеется еще информация в данных. Мы знаем, что в момент t равное tau, то есть одна секунда, x равно. Точка x это как раз и есть точка чего? Точка... Б�... Давайте оранжевым запишем вот так. Вот. Все разноцветное такое, не поймешь к чему это. То есть, x моментау момент -у, это у нас x точки B. А это равно длине L. У нас равно чему? g синус альфа минус f fg косинус альфа. Папа... Пополам. Ну и сравнивая, значит, вот это уравнение и вот это уравнение VB и XB. Что мы видим? Мы видим, что связь между ними какая? L равняется Тау-Тау. Э, Собственно говоря, мы видим, что L равняется VB пополам. VB пополам, поскольку числитель здесь равен точности правой части этого уравнения. Вот мы определили, значит, что? Мы определили отсюда VB. VB равняется 2L. Или, поскольку L у нас по модулю равно чему 4 метрам, то равняется 8 метрам в секунду. Итак, мы определили, что вот в этот момент, момент, когда заканчивается движение на первом участке, у нас скорость что, направлена по направлению откоса ВБ, то есть угол составляет с горизонтом угол альфа, но на самом деле там угол будет несколько иной если уж рассматривать горизонт вот таким а вектор скорости вот таким vb а это горизонт я здесь обозначил x не путайте с этим x то вот в общем-то угол горизонт угол вот этот будет на самом деле но нам мы вполне можем обойтись и вот этим обозначением угла угол который образует откос Угол, который образует... Это угол, который образует, Значит, что? Откос с горизонтом. Угол альфа. Итак, мы определили скорость. Для чего мы это делали? Потому что сейчас мы перейдем ко второй части решения. Вторая часть решения, она у нас будет рассматривать дифференциальное уравнение движения на участке на участке BC. Напомню, то есть сумма всех сил в нашем случае должна быть равна теперь что? Масса умножить на радиус вектор вторая производная. Или, как я уже говорил, легче начинать решать вот с такого уровня. Массу умножить на первую производную вектора скорости. Второй участок, из чего он у нас, значит, состоит? Он состоит из вот этой наклонной стенки BC. Что у нас есть для этой задачи? У нас есть вот этот угол бета и у нас есть вот эта высота h. Кроме того, у нас есть из первой задачки, из первой части задачки, то есть вот эта скорость Vb, ну и начальное положение точки, естественно, в этот момент. И вот этот угол альфа, напомним. Теперь вот движение. У нас по условию как бы движение должно быть вот таким. Вот оно куда-то сюда втыкается с какой-то скоростью ВЦ. Ну и дальше уже полка. И дальше уже полка ВС. А, вот что я неправильно, извиняюсь, писал. Я удивлялся, почему же нам полка нужна, если здесь ВС. Вот. То есть, почему указано, что должен утыкаться камень именно сюда? Нет, конечно, камень, полка для того и дана, чтобы камень, в случае, если он падает не по навесной, вот сюда попадал, вот сюда. То есть, вот эта точка С, соответственно, скорость ВС вот здесь вот. Так, здесь уже ничего не разобрать. Давайте мы это дело зачеркнем. Это у нас будет D. Это у нас будет C. И вот траектория полета точки ВС. Вот какое движение мы рассматриваем. Напомню, что оно происходит под действием, в общем-то, только одной силы, одной силы тяжести G. То есть уравнение движения выглядит так: G равняется m v штрих, которое мы и начнем решать в следующем фрагменте.